Итак, следующий вопрос э, от пользователя под ником э, Frebitcoin плюс 30% пожизненно. Вопрос был задан 4 дня назад к видео под названием «Карта временного побыту ВС. Воевузское приглашение на работу. Что лучше разрушаю мифы». Такое название у видеоролика. Вопрос сам звучит так. Привет. Не в курсе. Пишут, что есть работа официальная в Польше. Есть возможность работать по биометрическим паспортам. То есть без визы. Как это? Карта числового побыту и все? Или писать работодателю? Смотри. По, би по биометрическим паспортам, по сути, по самому биометрическому паспорту, ты не имеешь права работать. Ты имеешь право... По биометрическому паспорту без визы приехать в польшу сроком на срок не более 90 дней и уже когда приедешь ты можешь договориться с работодателем чтобы он оформил тебе нужные для работы документы и поработать данный срок там ну короче не более трех месяцев вот и все по самому по сути биометрическому паспорту ты работать не сможешь. Это нужны еще дополнительные документы, которые тебе составит работодатель, если ты с ним договоришься о трудоустройстве по приезду, когда приедешь по биометрическому паспорту. Ну, в общем, как-то так. Ну, а ты спрашиваешь, писать работодателю? Ну, это непонятно, на самом деле. Ну и вот спросил, не в курсе, пишут, что есть официальная работа в Польше. Не совсем понятный вопрос. Работа в Польше практически вся сейчас официальная. С этим как бы строго составляются документы, умова опраса, либо умова злицения в основном. Режу умова опраса. И работаешь официально. Писать работодателю ты спрашиваешь? Ну, не знаю. Писать работодателю по поводу чего. Ну, пиши, можешь напрямую с работодателем списаться, если знаешь польский. И договориться даже с Украиной и с ним, если есть контакты уже насчет работы. И просто по, би по биометрическому паспорту приехать, составить нужные документы и работать. А потом, если хочешь, подать через него же на карту часового побыту, например. И в таком случае, когда у тебя уже закончится срок перебывания, тебе делается специальная бумажка, в принципе, с которой ты сможешь находиться официально в Польше. Просто там такая бумажка дается, в ней указано, что ты ожидаешь карту побыту. Вот, и ты находишься официально, как бы, но без права выезда. То есть выехать ты сможешь, но уже тогда не сможешь въехать. В общем, дело, допустим, то есть без безвыездной ты будешь, вот, если будешь ожидать карту побуту, допустим, останешься в Польше, когда у тебя уже закончится там либо виза, либо э, возможность пребывания по биометрическому паспорту.